Партнерская программа, интернет-проект, корпорация здоровых, успешных и свободных. Сегодня мы поговорим с вами о том, как, живя там, где вы сейчас живете, ничего не вкладывая, ни у кого ничего не воруя, ничем не рискуя совершенно легально зарабатывать в интернете из дома. Говоря о нашей партнерской программе, мы предполагаем, что работаете вы в интернете из дома, без вложений, Обучение бесплатное. работайте в удобное для вас время, поэтому возможно совмещение с другой работой, с воспитанием детей. Новичкам мы даем четкие инструкции, готовая система работы. Но как бы все красиво не звучало, ребята, работать здесь надо. Потому что это не финансовая пирамида, не лохотрон. Законов мы не нарушаем. Это самая настоящая работа только в интернете из дома с возможностью совмещения. Как и любая другая партнерская программа, у нас есть компания-партнер, услуги или товары которой продвигаются с помощью партнерки. В нашей ситуации компания-партнер предоставляет нам широчайший ассортимент продукции ежедневного спроса. Здоровье, красота, гигиена, омоложение, позитив для детей, для женщин, для мужчин, для пенсионеров, для студентов, для кого хотите. Поэтому, в принципе, обратиться с предложением стать участником партнерской программы вы можете любому, абсолютно любому человеку. Вы, став партнером, получаете свой логин и пароль, то есть у вас появляется свой личный кабинет, и это уже дает вам возможность приобретать продукцию партнера со скидкой от 20 до 45%. Вы начинаете рекламировать партнерскую программу, объясняете людям, что здесь можно зарабатывать, не выходя из дома. Предположим, как на нашей схеме, 6 человек решили так же, как и вы, зарабатывать в интернете в рамках нашей партнерской программы. Вы им через свой личный кабинет открываете их личные кабинеты. У них также появляются логин, пароль и та же возможность приобретать продукцию компании-партнера со скидкой от 20 до 45%. И вот вас 7 человек. С первого уровня вы имеете 10%. Каждый приобрел, например, на 50 долларов – Суммарно получилось 350, ваша прибыль – 35. Несерьезный доход, согласитесь? Хотите больше? Пожалуйста, расширяйте свой первый уровень. И я уже слышу мнение бывалых, а я знаю партнерские программы, где с первого уровня платят 25%. Да, а я знаю даже 35. И это правда. И вот именно вам я рекомендую досмотреть это видео – до конца, потому что сюрпризов будет очень много. Итак, вы хотите зарабатывать больше, и вы сформировали свой первый уровень, в котором 60 человек. Суммарно купили все на 3000 долларов, ваша прибыль 300 долларов в месяц, и это уже на что-то похоже. Почему я умножаю на 50 долларов? Потому что это средний заказ. Кто-то больше, кто-то меньше. Да, 60 человек пришли в партнерку зарабатывать. Но, как показывает практика, не все начнут что-то делать. Не все начнут выполнять, так скажем, должностные обязанности. Причин много. Лень, семейная ситуация или какие-то другие причины. Ну, в общем, 10% реально начнут действовать и будут зарабатывать, будут вашими ключевыми партнерами первого уровня. А остальные, вот в нашей с вами схемке, да, 10% – 6 человек, представьте, остальные 54 человека, они перейдут в стадию потребления. Это произойдет совершенно безболезненно, они просто останутся потребителями со скидкой. И вы знаете, это первое колоссальное отличие нашей партнерской программы, первое наше преимущество, которое выделяет нас из толпы, потому что приглашенные вами люди, передумавшие работать, могут быть просто потребителями, а вам компания платит 10% с первого уровня, независимо от того, человек в стадии партнера или в стадии потребителя. Благодаря тому, что мы, Работаем с широким ассортиментом продукции. Благодаря тому, что люди подобной продукции пользовались до партнерской программы, мыли волос, чистили зубы, следили за своим здоровьем и так далее и тому подобное, они приходят сюда вновь и вновь и покупают продукты. Вы, соответственно, за это получаете деньги. Почему они приходят? Ежедневного спроса продукция высоченного качества, 90% продукции эксклюзивной, и полюбившийся им продукт будет, будет их всегда ждать в личном кабинете с колоссальной скидкой. Ну что ж. Давайте мы прибыль от первого уровня перенесем в правый верхний угол и поговорим с вами о тех шести, о тех 10%, процентах, да, о тех шести человеках, которые все-таки начнут здесь действовать и, естественно, начнут зарабатывать деньги. Они вас повторили, то есть 6 человек вас повторили, и во втором уровне у вас уже 360 человек. Да, со второго уровня вы получаете меньше, но согласитесь, 5% от 360 человек – это больше, чем 10 от 60. В нашем опять примерном расчете 360 умножаем на 50 долларов, и получается, что ваш доход – 900 долларов в месяц. Давайте все это суммируем. За первый и за второй уровень получается более 1000 долларов. А вот это уже зарплата для некоторых является мечтой нашей партнерки это реальность но сюрпризы продолжаются следующая отличительная особенность нашей партнерки от всех остальных это то что компания партнер заинтересована, как вы понимаете, в развитии партнерской сети, и она вводит дополнительные стимулирующие бонусы. Вы получите машину премиум-класса абсолютно бесплатно. Машина должна будет стоить более 30 тысяч долларов. Марку машины выберите вы. Вы получите премию 6 тысяч долларов и путешествовать будете семьей по миру за счет компании-партнера, если 6 человек вашего первого уровня начнут зарабатывать более 700 долларов в месяц. Ощущаете, как вы заинтересованы в том, чтобы научить людей? То есть у вас есть два способа дохода. Формировать первый уровень и обучать заинтересованных людей из первого уровня. Как вам сделать так, чтобы Партнеры первого уровня зарабатывали больше. Научить их тому, что умеете сами. То есть вы их учите тому, как научить их людей зарабатывать больше. И, например, шесть человек повторили каждого из ваших партнеров у вас сформировался третий уровень. Да, с него вы имеете 2%. Но там 2000 человек. Посмотрите в правый верхний угол. Ваш доход превысил 3000 долларов. У вас машина премиум класса. Премия. Вы путешествуете по миру. Вы знаете, я на данный момент не знаю партнерской программы, которая платит с третьего уровня. И вот здесь, друзья... Кто вспомнил о том, что с первого уровня в другой партнерке партнерки платят больше, обратите внимание. Основные деньги идут со второго и третьего уровня. А вы знаете, сюрпризы не закончились. Наша партнерская программа приносит вам доход даже с четвертого, пятого и шестого уровня. Я не буду считать эти деньги. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в формировании своего первого и второго уровня вы принимаете непосредственное участие. Глубже лежащие уровни формируются без вашего участия. Поработав 2-3 года, выйдя на доход, который вы считаете достойным, вы можете ничего не делать а с наслаждением наблюдать, как ваша партнерская сеть углубляется. Вы будете получать со своих шести уровней. Партнеры вашего первого уровня будут получать со своих шести уровней. Никто не останется обделенным. Отдохнули, набрали сил, захотели зарабатывать больше, расширяете свой первый уровень и также формируете крепкую команду в первых двух уровнях для того, чтобы дальше сеть углублялась самостоятельно я не буду скромной я скажу на сегодняшний день это лучшая партнерка которая есть в интернете ну что ж давайте сейчас коротко пройдемся по главным моментам и так что же нужно делать для того, чтобы в нашей партнерской программе зарабатывать от 300 долларов до 30 тысяч долларов в месяц, а может и больше. Получить машину в подарок, премию, путешествовать по миру. Что нужно делать? Да три простые вещи. Пользоваться продуктами из интернет-магазина интернет партнера со скидками. Рекламировать партнерскую программу людям и обучать тех, кого это заинтересовало. Как будет происходить ваше обучение? Естественно, этому нужно научиться. Научиться вы будете в процессе работы. У нас есть огромное количество обучающих видеороликов, инструкции для новичков. Команда партнеров всегда будет вам помогать, а также вы будете приглашаться на живые вебинары, где сможете задавать вопросы. Куда будут перечисляться деньги? Доходы до 200 долларов в месяц начисляются на ваш номер, так сказать, логин вашего личного кабинета, и там копятся, а частично вы ими сможете оплачивать заказы. Вы же делаете заказы каждый месяц, вот оплачивать будете этими деньгами. Все, что не израсходуется, будет копиться. А когда ваши доходы станут больше 200 долларов в месяц, то вы открываете расчетный счет в любом банке вашего города, и компания-партнер туда будет перечислять деньги ежемесячно. Плюс в первый же месяц все, что накопилось в личном кабинете, также перечислится. Часто встречающиеся вопросы. Сколько часов в день нужно работать? Столько, сколько можете. Мы рекомендуем 4 часа в день. Я сейчас расскажу, почему. Потому что какие ежедневные действия я должен совершать. 2-2,5 часа у вас будет уходить на саму рекламу. Как это выглядит? Например, вы обратились к 100 человекам. Знакомые, незнакомые, в соцсети вам человек понравился, неважно. Не все, кому вы сказали, что есть возможность заработка и там, кинуться узнавать подробности, примерно человек 30 из 100 захотят узнать подробнее. Предположим, вы даете им посмотреть это видео, отвечаете на их вопросы. И, конечно же, не все 30, кто посмотрели видео, захотят стать партнерами. Их намного меньше захочет. Но вот этого будет достаточно для того, чтобы вы имели стремительное развитие и рост вашей партнерской сети. На отработку 100 человек 2-2,5 часа плюс 2 часа на ваше личное обучение, потому что, как вы понимаете, этому надо учиться. Где и как я буду искать заинтересованных? Где угодно. Знакомые, их знакомые, доски объявлений, соцсети, форумы, где угодно. Вообще у нас существует два уровня поиска кандидатов. Это первый, ручной, когда вы непосредственно обращаетесь к человеку, делаете ему предложение. Все начинают именно с этого метода. И параллельно мы вас будем обучать, как создавать автоматический метод. И когда вы освоите ручной, у вас уже будет готов и начнет давать свои плоды ручной метод, когда люди сами обращаются к вам. Ну и наконец последний часто распространенный вопрос, естественный, нормальный вопрос. А кто же компания-то партнер? Где посмотреть ассортимент продукции? И вот прежде чем вас познакомить с компанией и партнером, я хочу рассказать свою историю. Меня зовут Лотникова Екатерина, и два года назад в течение двух лет я была партнером одной из популярных партнерок на то время. Мы работали с очень популярным ресурсом. За два года я выстроила партнерскую сеть, и я хочу сказать, что через два года руководство компании объявило о закрытии ресурсов. Все, в один миг я потеряла два года наработок. Я осталась ни с чем. Поэтому в нашем интернет-проекте «Корпорация здоровых, успешных и свободных» к выбору партнера мы подошли очень серьезно. Мы выбрали партнера, который 50 лет на мировом рынке. То есть не ушел за 50 лет, уже не уйдет. Независимо от обстоятельств. Почему? Потому что имеет собственное производство. Уже никто с поставками не кинет. Резко ассортимент продукции в магазине не изменится. А это очень важно, потому что вы, наверное, поняли, что из 60 человек, желающих зарабатывать в партнерке, начнут действовать только 6, то есть 10%. 90% останутся в качестве потребителей. Это будет огромный сегмент вашей партнерской сети. И, партнер, и потребители, они очень чувствительны к смене ассортимента. Компания-партнер имеет собственный научно-исследовательский центр. То есть вся продукция эксклюзивная, высококачественная. Поэтому люди вновь и вновь за ней возвращаются. Плюс компания запускает в месяц по 3-5 новинок для того, чтобы еще больше людей заходило ежемесячно в свой личный кабинет и что-то приобретало. Широкий ассортимент. Официально компания работает в 62 странах мира. И, вы, и для вас это очень важно, потому что вы можете работать не только в своей стране, а в нескольких странах. Это укрепит позиции вашего бизнеса. Да, друзья. Именно бизнеса, потому что доходы свыше 6 тысяч долларов работой не называются. Это бизнес. И если ваша партнерская сеть будет, например, в трех странах, то даже если в какой-то стране произойдет гражданская война, вы не потеряете свой бизнес, а потеряете, может быть, только какую-то его часть. Компания-партнер сама отвечает за производство, за складирование и за доставку продукции до партнеров вашей партнерской сети, что очень важно. Итак, о ком я сейчас говорила? Конечно же, о международной компании Арифлейм. Многие уже зарабатывают от тысячи долларов в месяц и более с помощью нашей партнерской программы. Ты будешь следующим? Если твой ответ «да», не затягивай, присоединяйся, мы ждем тебя.